В существовании нет ничего запланированного. Жизнь без плана очень красивая, потому что в будущем всегда ждет что-то неожиданное. Будущее не просто повторяет прошлое. Всегда происходит что-то новое, и ничего нельзя принимать как должное. Некоторые люди живут буржуазной жизнью. Буржуазная жизнь значит Вставать в 7.30, завтракать в 8, в 8.30 садиться в автобус и ехать в город, возвращаться домой в 5.30, пить чай, читать газету, смотреть телевизор, ужинать, заниматься любовью без всякой любви и отходить ко сну. И на следующий день опять то же самое. Все определено и восстановлено. Ничего неожиданного не происходит. Будущее становится не более, чем многократным и бесконечным повторением прошлого. Естественно, нет никаких страхов. Вы делали все это столько раз, вы так хорошо навели руку. Вы сможете проделать все это снова. С новым приходит страх, потому что никогда нельзя знать, получится ли. Все всегда, как в первый раз, и человеку не по себе. И нет уверенности, удастся ли справиться. Но в самом этом трепете, в самом приключении и состоит жизнь. Давайте лучше скажем «живое бытие» – не жизнь, Потому что слово «жизнь» тоже стало бесцветным и безжизненным. «Живой струящийся поток бытия».